инспекционный визит оргкомитета игр будущего в республике татарстан подошел к концу за время пребывания в казани делегация осмотрела ряд спортивных объектов по итогам проверки представители оргкомитета отметили что в глобальной реконструкции объектов необходимости нет в ближайшее время будут определены локации на которых будут проведены те или иные состязания мы в принципе по формату мероприятия можем проводить игры очень-очень компактно. Мы сейчас решаем, будет ли это один объект, либо это будет много объектов в городе, но тем не менее никакой новой стройки нам не потребуется. И это прекрасно, потому что на существующих объектах можно провести те соревнования, тестовые соревнования и игры будущего в полном объеме. Какие, какая должна быть временка так называемые временные сооружения, это мы будем решать в рабочем порядке. Но инфраструктура в Казани замечательная. Какой-то глобальной перестройки точно совершенно не потребуется, а дальше будем решать в рабочем порядке. Меньше чем через три месяца, 21 сентября, в Казань-Экспо состоятся первые тестовые состязания по четырем дисциплинам. Футбол, баскетбол, гонка дронов и игры в дополненной реальности. Игры будут проходить в гибридном фиджитал режиме, объединяя классический спорт и киберспорт. Помимо этого, в ближайшее время будет создана специальная федерация фиджитал. Новая федерация, которая будет зарегистрирована в рамках спортивных федераций Минспорта России. Эти вопросы, ну как бы они вот так на повестке дня, поэтому вот в этой части Татарстан будет создавать филиал или отделение. Мы планируем принять участие в конкурсе, потому что фиджитальное направление, вот это гибридное направление киберспорта. Спорта классического, оно как бы живет по другим правилам ну, как бы рынка, если так можно выразить, да, другого судейства, вообще другого скоринга, тайминга, который просто ну, в мире не существует. Представители оргкомитета отмечают, что до конца года будут проведены два тестовых турнира. В совокупности они охватят все 16 дисциплин. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз.